Доброго времени друзья! Совсем скоро Новый год. Время чудес, подарков и время пробовать что-то новое. Вот я решил опробовать последние новинки этого года: как технические, так и игровые, а также посмотреть, способен ли мощный ноутбук заменить мое полноценное рабочее место или хотя бы стать ему хорошей альтернативой в дороге. На руках у меня HP Envy, GeForce RTX 2060 на 6 гигабайт видеопамяти, Intel Core i7 10 поколения 6 ядрам и 12 потоками, А также 16 гигабайтами оперативки и SSD на 1 терабайт. А это значит, что эта стильная малютка, способна обеспечить комфортный геймплей на максимальных настройках Full HD в самых горячих новинках этого года, а при этом еще и вести качественные трансляции. Все потому, что видеокарты GeForce RTX оснащены специальным аппаратным кодировщиком, который позволяет одновременно играть и стримить в непревзойденном качестве. К тому же GPU RTX оптимизированы для Open Broadcast мастер проще говоря под АБС. Первое впечатление и первое что мне бросилось в глаза это конечно же внешний вид ноутбука, серебристый отполированный полностью металлический корпус, красивый и достаточно тонкий, всего лишь 20 мм, ну совсем как ультрабук, при этом он весит всего лишь 2 килограмма с хвостиком, тоже почти как ультрабук, поэтому Envy легко вылезает в рюкзак, как и его зарядное устройство, кстати мне нравится как здесь вставлен провод, да и сам дизайн весьма приятный, простенько и со вкусом. А заряжает он литиево батарею на 6 ячеек, прямо удобряю, что вход под зарядку сделан с краю, и это намного удобнее, чем когда он расположен где-нибудь посередине. На дне ноута две длинные, жесткие полоски, чтобы он не скользил. Они вроде бы мягкие, но при этом жесткие, не сгинаются и не мнутся. Клево. Перед тем как его открыть, давайте пробежимся по разъемам. Почти все они расположены с одной стороны и их не так много, что на самом деле радует, корпус не выглядит дырявым. Слева у нас тут USB порт 3.1 первого поколения, два Thunderbolt разъема до 40 гигов в секунду, и выход и слот для чтения SD и microSD карт. Так что вы можете одновременно заряжать, например, iPhone перекидывать исходники и при этом подключить сторонний монитор. С правой стороны ноутбука расположен разъем для наушников, который также можно подключить и микрофон. Ну и как видите, юзбшка тут тоже есть. Окей, мне не терпится его открыть и... Его можно открыть одной рукой. Он не приподнимается и болезненно бьется об стол, он монолитно держится, давай открыть одну только крышку. Ох, жирнющий лайк за это. А еще вы только посмотрите на этот экран, рамка просто тончайшая, ее практически нет, обожаю когда так делают. Так, а где вебка? Вот она. Ее тоже почти не видно, в глаза не бросается, когда выключена. Но что мне понравилось, это наличие механической шторки. И работает она, кстати, с кнопки. Если вы когда-нибудь закрывали вебку бумажкой, все, забудьте. Просто нажали кнопку и шторка закрыла вебку. Ух, так, сенсорный? Сенсорный, ты да еще и с мультитачем. 10 одновременных касаний, это жесть. Я не знаю таких жестов, настолько касаний, но если оно есть, значит для чего-то оно нужно. Диагональ 5,6 дюймов отлично сочетается с 4К разрешением, а также есть поддержка HDR. При всем, при этом у нас на руках частота 60 Гц, но можем убавить до 59 Гц. В любом случае для игры этой частоты вполне достаточно. Что меня интересует гораздо больше, так это тип матрицы и цветопередача. А матрица здесь непростая простая, самая настоящая молет на органических светодиодах. А молет ярче и контрастнее, чем IPS, и подарит вам куда больше удовольствия от игры и просмотра фильмов, чем IPS. Также Envy использует цветовое пространство DCI-P3, благодаря чему имеет более глубокие оттенки и более точную цветопередачу по сравнению с ESR. Мне уже не терпится попробовать все это в играх, но я не могу не уделить внимание этой клавиатуре. Если меня попросят описать ее одним словом, то она просто кайфовая. Это полноразмерная портативная клавиатура островного типа. Ход клавиш очень маленький, всего полтора миллиметра. Печатать на ней текст реально кайф. Есть даже панелька с кнопками Page Up, Page Down, End и Home, что оценят не только те, кто постоянно что-то печатает, но и просто лазает в интернете. У клавиатуры есть подсветочка, и светит она не только клавиши, но и сами буквы, русские, как видите, тут тоже есть. Если подсветка вам мешает, ее можно сделать послабее, а можно и отключить вовсе, просто нажав на кнопку. Также рядом есть кнопочки отключения веб-камеры, звука и микрофона, очень клево, что не с лампочкой и всегда Видно, отключен у тебя звук в данный момент или не работает ли веб-камера с микрофоном. Конфиденциальность наше все Не обошлось тут и без сканера отпечатка пальцев. Должен отметить, что расположен он весьма удобно и никак не мешается. И еще мне немного удивила кнопка print screen. не ожидал ее увидеть такой большой. Хотя я вообще не ожидаю видеть подобные кнопки на ноутбуках, но они тут есть. А также тут есть большущий тачпад с мультитачем. Я вообще не часто пользуюсь тачами, но здесь он такой просторный и так сильно приятный, что им реально хочется попользоваться. Такса, а что у нас по звуку? А по звуку у нас два классных динамика от фирмы Benk Olufsen, которые обеспечивают реально крутое, теплое звучание. А теперь самое главное, то, что от ноута никто и никогда не ожидает. Максимальные настройки на Full HD или хотя бы просто рабочий RTX в играх. А может мне даже удастся поиграть в 4 k на не самых низких настройках, а? Эх, трассеров случайно делала много. Очень много шума и в принципе не без причин. Сейчас каждая уважающая себя игра старается поддерживать трассировку, а популярнейшие игровые движки вроде Unis или Unreal Engine также не отстают и уже поддерживают эту технологию. Трассировка лучей позволяет добиться фотореалистичной картинки в играх, делая освещение и различные отражения настоящими и естественными. Добавьте к этому технологию DLSS Deep Learning Super Sembling. Новый вид сглаживания от видео с использованием нейросетей. Улучшается не только... Качество картинки, но и прирост производительности до двух раз, за счет того, что приходится рендерить меньшее количество сэмплов, а значит и нагрузки меньше. Бонусом вы получаете отсутствие мерцания и следов гостинга, а также получаете более чистую картинку без артефактов. DLSS 2.0 поддерживает множество разрешений, имеет несколько уровней качества изображения и использует универсальную нейронную сеть, которая не требует обучения для каждой отдельной игры. Нейросеть обучается на общем для всех игр наборе данных, из изображений в супер-высоком разрешении 16к. Все это позволяет DLSS полностью устанавливать мельчайшие текстурные и супиксельные детали, а также делать изображение более резким и контрастным, убирая эффект мыла. Кстати, при фиксированной частоте обновления экрана, но с активированным DLSS сможет увеличить время автономной работы на 20%. Мне уже хочется поскорее опробовать Cyberpunk 2077 со всем этим фаршем технологий, но не стоит забывать, что помимо него уже вышли Call of Duty Cold 2 и Watch Dogs Legend, которые также поддерживают эти технологии. особенно неожиданно для меня было увидеть в списке игр вот у Warcraft Shadowlands. Но давайте сделаем видео что я взял этот ноутбук для учебы, но ну, или для работы. А если серьезно, то настолько мощное железо способно не только переваривать тяжелые игры, но и также спокойно позволит их разрабатывать. Этот ноутбук no относится к семейству RTX Studio, значит, у него оптимальная начинка для работы в творческих приложениях. Графика GeForce RTX пригодится всем, кто занимается созданием контента, программированием, компьютерным зрением или работой с нейросетями. Вы можете редактировать видео или работать с фотографиями в очень высоком разрешении. А самое вкусное то, что вы можете создавать фотореалистические. 3D рендеры в несколько раз быстрее, чем на Magook Pro. Как тебе такое, Apple? Android 15 имеет в наличии CUDA, ядра для рейтрейсинга и тензорные ядра. Это ускорит более 50 профессиональных приложений для создания визуального контента. RT-ядра повысят производительность рендеринга методом пафтрейсинг до 5 раз в самых популярных пакетах для визуализации, дизайна, запекания ассетов и в других приложениях с поддержкой RTX ускорения. В свою очередь, тензорные ядра позволят ускорить алгоритмы искусственного интеллекта, которые даже в Lightroom уже как-то не новость. А помимо их использования в программах для работы с визуальным контентом, они также актуальны в робототехнике и работать с нейросетями. Искусственный интеллект широко применяется для автоматизации рутинных и сложных процессов, отслеживание объектов и лиц в видеоредакторах, автоматического кадрирования, увеличение частоты кадров видео, увеличение разрешения и детализации фото или видео, удаление освещения из текстуры и в принципе много чего еще. DaVinci Resolve, Premiere Pro, Lightroom, Substance Designer и другие приложения уже используют эти возможности и получают значительное ускорение на видеокартах GeForce RTX с тензорными ядрами, так что если вы счастливый обладатель таких ноутбуков или хотя бы просто владеете видеокартой rtx и хотите ощутимый прирост производительности переключайтесь на специальные драйвера nvidia studio, это драйверы которые обеспечат вам максимальную надежность и стабильность работы в более чем двух приложений для создания контента включая наши любимые adobe unity autodesk и множество других. Эх, далеко все-таки шагнули ноутбуки за эти годы. Если раньше я не воспринимал их всерьез, давая предпочтение санкционарным ПК, то HP Envy 15 заставил меня всерьез задуматься и пересмотреть свою позицию. Ведь этот ноутбук в разы мощнее моего рабочего ПК, и я могу взять его с собой куда угодно, не быть привязанным к месту и работать там без каких-либо ограничений со стороны железа и вообще не переживать по поводу того, хватит ли мне производительности. Если вам понравился этот обзор, буду признаться за лайк и комментарий с вашим мнением про этого стилягу. Ну а с вами, как всегда, был Арталаски. Пока!